Здравствуйте, меня зовут Михаил и это обзор нового дома 86 квадратных метров на 6 сотках в жилом комплексе Встречный. Дорогие зрители, хочу сообщить важную информацию. В мае в компании Строй Гранд Анапа действует акция. На любой коттедж скидка в 5%. Позвоните по горячей линии и узнавайте подробности. Именно этот участок имеет ширину 17 метров, что позволяет использовать землю в максимально комфортном назначении. Фасад внутри утеплен плитой в 5 сантиметров, а внешне нанесена декоративная штукатурка фирмы Baumit. Крыша металла-черепица. На первом этаже есть утеплитель толщиной в 20 сантиметров, поэтому зимой холодно точно не будет. Терраса 30 квадратных метров. На ней присутствует чердачная лестница для входа в чердак. Пол террасы облицован плиткой, присутствуют железные стойки из профтрубы 80 на 80. Потолок отделан профлистом белого цвета, он также утеплен и если захочется остеклить террасу, то дополнительно не нужно тратиться на ремонт. В доме есть защита от перегрева на случай жаркого лета, чтобы металл не нагревался. Прихожая 7,5 квадратных метров позволяет поставить сюда газовое оборудование. Внизу есть гребенка теплового пола с дополнительным насосом рециркуляции. Есть также место для шкафа-купе. В кухне 10 квадратных метров выведены розетки для подключения варочной поверхности. Сверху предусмотрен кабель для подключения вытяжки. Также предусмотрен вывод канализации для мойки. В гостиной 3-4 квадратных метров. Розетки также выведены для всей необходимой гарнитуры. В гостиной предусмотрен выход на террасу. Приусаденная территория полностью подготовлена как для укладки газона, так и для посадки плодово-ягодных культур. Две спальные комнаты. Одна 12 квадратных метров, вторая 16,5 квадратных метров. Потолки везде натяжные, матовые. Санузел 6,5 квадратных метров. В качестве дополнительной услуги здесь установлена раковина, водонагреватель и выведена сантехника. Также в санузле есть принудительная вентиляция и теплый пол. Цена данного дома 5 миллионов 800 тысяч. Отмечу, что в жилом комплексе «Встречный» продано более 30 домов, а осталось свободных 10. Чтобы знать всегда актуальную информацию о статусе продажи, также акциях и предложениях, нужно подписаться на наш телеграм-канал, а также перейти на сайт. Спасибо, что досмотрели. Далее смотрите предыдущий ролик по ссылке на экране.